Ну а перед началом ролика хотелось бы сделать небольшое такое объявление. Дело в том, что сейчас на канале у меня опять новогодний конкурс. И чтобы принять в нем участие, нужно всего лишь подписаться на канал и написать комментарий ⁇ Участвую ⁇ Все. Ну и можете поставить лайк под этим роликом. Это не обязательно, но можете. И так как прошлый новогодний конкурс был на 5000 рублей, то с этим новогодним конкурсом я вас не обижу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бой. Вы, наверное, все очень долго ждали это видео, потому что сегодня я буду распаковывать посылку с сайта сюрпризкейс.ру. Да, вот такая вот посылочка пришла. Вес у нее всего один килограмм 200 грамм. Шла она три дня, с 1 декабря по 3. А заказывала я ее где-то в 18 ноября, что ли. Ну так что, давайте начнем распаковывать. И теперь самый ответственный торжественный момент уже внутри этой коробки. Давайте первыми увидите только вы. И там пакет. Да ладно! Они мне прислали еще вот такую классную, огромную купырку. Полопаю ее перед ЕГЭ. И вот такой вот пакетик. Коробка нам не нужна. Вот такой, в общем, пакетик. Самое главное, что здесь написано почта почте Сюрприз кейс The Pubi". Кстати, мой ник написан даже на самой коробке Так, ну теперь остается открыть там этот пакет Так, а вот это мне уже нравится Я уже вижу, что там а вы пока не видите Вы готовы, дети? здесь у нас коробка number one прикольно кстати выглядит очень прикольно сделано с такой синей ленточкой, блин ну, ну прикольно, прикольно вообще так следующая коробка number two очень прикольно очень, очень... И, как вы могли подумать, чехол для телефона. Давайте же посмотрим, как он выглядит. Я уже знаю, как он выглядит. Мне очень жутко хочется засмеяться. Пам! Па чехол для телефона. Да. Ну что ж, всё с уже убираем. И приступаем к распаковке этих коробок. Давайте сначала попытаемся угадать, в какой коробке наушники, а в какой у нас VRBOX. Может все наоборот. Так что ставьте сейчас это видео на паузу и сразу пишите в комментариях. И угадали или нет. Начнем с коробки номер один. Все красиво. Так, осталось нам только открыть. Посмотрите, что же в этой коробке. Что же у нас здесь? Давайте вы увидите. Это первый. Если это наушники, то меня больше всего волновал тот факт. Какими наушники будут Точнее какого цвета И если бы они были розовыми То мне бы очень было неприятно Так что давайте Раз, два, три Какого они цвета Нифига себе Они красного цвета Да ладно На самом деле очень прикольно Прикольно все запаковано Вот такая вот коробочка сзади все так написано. Кому интересно можете поставить на паузу и, естественно, прочитать. Так, давайте мы откроем коробку и посмотрим, что за там наушники. Такая вот Леночка. Красные наушнички. На самом деле, очень прикольно. Естественно, упаковка у нас не оригинальная. Да и сами наушники тоже не оригинальные. Но будем надеяться на их качество. Я надеюсь, что качество у них более-менее хорошее. И давайте первыми опять это увидите вы. Я смотрю. Та вот так. Вот. Блин, ребята, прикольно. Либо не сломать. А, нет, все нормально. Для меня немножко кардинальные оказались, Ну ничего. Но, на самом деле нормально так сидят. Удобненько. Ну, такие вот наушники. Очень прикольно. Кстати, здесь даже есть отметка, на сколько сантиметров вы вытягиваете. Одно ушко. Так. Ну все. С наушниками разобрались. Здесь у нас, естественно, провод. Так. И переходим дальше. Очки виртуальной реальности vr -бокс. Открываем нашу коробочку. Смотрим, что у нас здесь. VR-бокс. vr, -бокс. VR -бокс? Давайте же посмотрим, как они выглядят. На самом деле... Так, откуда-то не открываются. А, вот. Та-дам, ребята! Это 3D очки. Вытаскиваем их. Ну, блин, ну офигенно. Здесь еще есть тряпочка для того, чтобы протирать линзы, как я понимаю. Очень И вот такие вот мягкие липучки. Которую нужно ставить, чтобы телефон ваш лежал там комфортно. Офигенно, ребята. Выглядит просто офигенно. Да. Просто супер. Давайте теперь будем... Не будем медлить, а снимем пленку сразу. Ай. Наслаждение такое. Нормально. Крышка это не двигается. Очки... Непокорябаные. Давайте их примерим. Вот. Супер. Сидят идеально. Эй, ку, -ку. Ну очень, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики, а также чтобы принять участие в новогоднем конкурсе. Ну, а с вами был Бурек. Всем пока!